здравствуйте уважаемые зрители кремизной олег николаевич я временно исполняю обязанности генерального прокурора советского союза в условиях войны гибридной войны и военного времени я продолжаю начатое в предыдущем ролике тему которая связана с тем что мне пришлось Э, затронуть э, такой документ, как Всеобщая декларация прав человека, которая была принята и провозглашена резолюцией 217А со значком 3 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Это именно та самая декларация, от которой пытались недавно наши... Управленцы отказаться, отречься. Интересный момент возникает при изучении статьи 21 этой декларации, где говорится, что каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. При этом воля народа должна быть Основой власти правительства. Я именно на этих двух позициях хотел бы заострить ваше внимание, поскольку на сегодня настолько смутное время, в которое погрузили 30 лет тому назад нашу великую родину, некоторые джентльмены удачи или как их правильно назвать, лица, которые обозначили себя и весь мир физическими лицами. Я хотел бы именно сейчас обратить внимание на то, что чтобы выйти из того тубика, в котором мы оказались, человеку и гражданину Советского Союза достаточно, изучив всеобщую декларацию прав человека четко твердо и ясно сказать я устал терпеть э, те условия и те требования которые выдвинуло паразитическое управленчество этой страны за 30 лет и хочу снова вернувшись в советский союз заниматься добросовестным исполнением своих гражданских обязанностей, как свободный человек. Поэтому я снова и снова призываю в первую очередь своих коллег заняться восстановлением органов прокуратуры Советского Союза. Для этого достаточно принять для себя внутри волевое решение, выйти из правового поля, так называемой эрефи которая на сегодня не является государственной структурой а является абсолютно коммерческой фирмой которая оказалась еще вдобавок зарегистрирована за рубежом и как патриоту принять для себя решение вернуться на поприще исполнения обязанностей государевых обязанностей в органах прокуратуры советского союза как это технически сделать да очень просто вначале решив внутри себя эти вопросы второе найти себе сподвижников для этого достаточно зарегистрироваться в государственных органах Советского Союза. На то есть все данные, все э, атрибуты э, и позывные, которые в конце этого ролика вы изучите. Во-первых, это главное управление кадров, которым занимается очень опытный товарищ по фамилии Коморников. Во-вторых, это Государственная регистрационная палата Советского Союза. И, в-третьих, это ваш покорный слуга, который сегодня, приглашая к восстановлению органов прокуратуры, профессионалов, своих коллег, юристов, э, хочу сообщить, что я специально для этого открыл свою электронную почту. И прошу э, на мою почту выслать свое резюме с пожеланием занять те или и другие иные должности в органах прокуратуры Советского Союза. Нам необходимо, коллеги вы мои добрые, честные граждане, нам необходимо обязательно соорганизовавшись, выстроить вертикали властных структур Генеральной прокуратуры для того, чтобы начать работать с жалобами, с заявлениями всего нашего народа. А их набралось немало. В развитии сейчас обстановка в стране такая, что начался массовый геноцид народа. Он начался не только изнутри нашей страны силами предателей, изменников Родины. Но он начался и по воле супостата. И помните, условия войны и военного времени, именно войны гибридной, они диктуют и свои правила взаимоотношений. При этом надо помнить о главном. Если будет погублен наш русский народ, то, естественно, и вся управленческая надстройка, которая сложилась за долгие годы существования Советского Союза, может оказаться в своего исчезновения. Вместо этого придут абсолютно другие народы под предлогом того, что мы оказались даунами, самыми натуральными, которые не сумели справиться с теми обстоятельствами, с которыми любой здоровый народ вполне может справиться меня лично волнует в этой истории нашего гражданского существования это тот морок в который нас ввергли не предупредив нас о той опасности которая нас ожидает впереди и ожидает не только нас но и все наше потом а опасность это в одном нас постепенно подобно тому, как лягушку варят медленно, доводя температуру воды до кипятка, нас постепенно сварили, превратив в тех лиц, которые на сегодня разуверились и сами в себе, и не могут найти царя в своей собственной голове и Бога в сердце. Во всеобщей э, декларации прав человека есть статья 29, которая сказана,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 Здесь я хотел бы лично затронуть такой аспект, как я очень люблю периодически посещать Санкт-Петербург, и, прибывая на Московский вокзал, я тут же направляю свои стопы на Анечков мост, там, где стоит архитектурный ансамбль архитектора Клотта «Укращение свободы». Этот мост – это мост моих размышлений с прошлой юности и до сих пор. И все эти размышления сводятся к одному. Как бы мы ни мечтали об огромной необъятной свободе, в итоге, если мы люди, если мы живем в человеческом обществе, свобода каждого из нас должна быть обуздана. Должно быть далеко не так, как это, как начиналась когда-то перестройка, когда Жириновский учил всех именно разнузданной свободе, а параллельно с нашей молодежью работала партия любителей пива, убивая у нашей молодежи, у мужского поколения способности организма твердо и четко стоять на своей гражданской позиции, на своем возмужалом опыте, который необходим любому воину, бойцу на нашей земле. Так вот, когда мы говорим о свободе, свободе поведения в гражданском обществе, в первую очередь я всех призываю к тому, чтобы свобода это была, Глубоко осознанно каждым из нас. Для того чтобы соблюдался в нашем обществе порядок, невзирая на все лишения, на все удары судьбы, которые даже могут быть настолько непредсказуемы и непредвидены, но нас спасет только одно: наш русский, советский правопорядок. Насколько этот правопорядок, который был достаточно твердо установлен во времена Советского Союза, насколько он оказался видоизменен и разрушен, сегодня мы это видим все. Любые элементарные вещи, к которым мы только можем обратить свой взор, они заканчиваются обязательно каким-то криминалом со стороны лиц, которые себя назначили управленцами причем управляющим управляющей надстройкой э, настолько сегодня ярко выступает то социальное меньшинство которое чужеродно нашему русскому образу жизни это оказались два меньшинства в конечном итоге национальное и сексуальное сегодня они вот принимая Всякие управленческие решения по управлению всем нашим обществом выглядят настолько даунами, настолько недееспособными управленцами, что пора сказать «хватит, достали». Вот почему я призываю на сегодня сознательную часть юристов, не откладывая в долгий ящик, принять только одно решение. Незамедлительно вернуться в органы государственной власти Советского Союза и, руководствуясь за основным законом Конституции Советского Союза и подзаконными актами, начинать восстановление государственного аппарата нашей страны. Промедление в данном случае уже будет смерти подобно. Тот государственный аппарат, мнимый, виртуальный, как его можно еще сказать, абсолютно фейковый, где оказались в роли президента, представителя, или присланного резидента из метрополии, где оказались лица в роли премьеров, или в роли мэров, то есть Абсолютно надуманных структур. Этот аппарат, созданный ими, оказался не жизнеспособен и не дееспособен вывести нашу струно, страну из того кризиса, в который наоборот эти лица завели нас. Доколе, еще раз говорится, доколе. Позиция, я считаю, Генеральной прокуратуры Советского Союза должна быть однозначной как можно быстрее восстановить действие Конституции Советского Союза и всех ее подзаконных актов на момент проведения референдума 17 марта 1991 года и восстановления Конституции именно 1977 года Конституции Советского Союза. Почему я говорю... О Конституции Советского Союза. Да только по той причине, что вся территория, на которой проживают более 180 народов, она является территорией для проживания единой братской семьи, и эта территория определена всеми международными законодательствами, она признана, и на ней в этом доме нам необходимо строить именно свой мир, наш русский мир. Да, мы северный народ, и именно на нас лежит обязанность, находясь в экстремальных условиях существования, выжить самим в первую очередь и показать другим народам, как выжить в условиях всеобщего мирового кризиса, устроенного паразитами. Меня обычно спрашивают, а как поступать гражданину Советского Союза, когда нарушаются его права управленцами от так называемой эрефии? На сегодня очень действенной мерой является документирование всех фактов, которые нарушают права и свободы гражданина Советского Союза, эти так называемые чиновники. Документировать как? Составляется в произвольной форме, но на бумаге протокол в двух экземплярах о Установление факта совершения преступления. И один из экземпляров вручается нарушителю, хочет он его принимать, нет, это его дело. А второй, с фиксацией времени, даты совершения правонарушения, затем должен передаваться в комитеты народного контроля, которые создаются при СНД, и далее по инстанциям в суды и в прокуратуру Советского Союза. Все это будет рассматриваться. В данном случае это будет действенная мера, которая заставляет задуматься нарушителя о том, что он делает. А с другой стороны, это конкретные факты фиксации тех правонарушений, которые не будут забыты, а будут именно учтены. И в последующем к ним будут приниматься соответствующие меры правового воздействия. Протоколирование факта нарушения правонарушений желательно также проводить фотофиксацию звуковую фиксацию совершаемого действия потому что это необходимые доказательства которые конкретно учитывают реальный факт совершения преступления и это поможет в дальнейшем правоохранительным органам Советского Союза оперативно устанавливать и принимать действенные меры по отношению к нарушителям. Благодарю за внимание.